Итак, дамы и господа, мы завершаем, сегодня у нас 31 июля 2016 года, и мы завершаем первый этап открытого курса по продажам. И сейчас я вручу вам сертификат, и буду приглашать вам, вас тоже жить, хорошо? Итак, я хочу пригласить к себе такого сотрудника, которого зовут бусуек Роман. Давайте поаплодируем его. Спасибо, что спасибо туда сертификат. Ага. О, спасибо. Поздравляю. Рома, спасибо. Держи твой сертификат. Спасибо за твое участие активное. Молодец. Если есть что сказать ребятам, огонь. У тебя есть шанс сказать все. Да, да. Спасибо еще раз и вам. Хотелось mm -hmm. пожелать всем успехов. Mm -hmm. Мне было интересно работать в такой команде. Я надеюсь, что на этом у нас не закончится, и мы еще будем общаться в дальнейшем, будем поддерживать наши отношения, как бы, я думаю, как отношения как бизнес, и, наверное, может быть, если получится, и... По личному какие-то вопросы будут или вопрос, или... вообще тихо, а Судьяк, да. мам, я как бы, постараюсь чем смогу помочь у и... нас очень часто бывает что ну вот ребята которые объединяются в группы друг другу что-то продают кто-то из салона красоты продал там какому-то сотруднику этот Какие-то там крема для его жены, кто-то продал там еще что-то, все равно мы друг другу что-то будем продавать. Ну конечно. Все, тогда встречаемся на втором этапе. Да. Все, спасибо тебе, Спасибо Итак, я хочу к себе пригласить такого человека, как Мазур Александр. Саш Вот твой сертификат. Держи. Если есть что сказать ребятам или мне, огонь. Я кратко скажу, развивайтесь, это круто, это точно. Хорошо, итак, я хочу себе пригласить такого человека, как Воровальницев, Евгений, правильно сказал? Да, правильно говорит. Отлично. Держи это твой сертификат. Если еще сказать, огонь. Не, хорошая команда, да, нравится то, что индивидуально более, то есть до, до, доходится далеко, потому что uh -huh. объясняла, там был в аудитории, uh -huh. вообще uh -huh. по-другому. Uh -huh. Восприятие вообще другое. Мы не И группы. то есть нет, мне не вот это больше понравилось uh -huh. всего. Ребята хорошие, само собой, это в любом случае дальше, как сказал Роман, это действительно может работать, может дружить, не вопрос. Преподавание. Замечательный позитив. Он самый главный позитив. То есть, То, что я повторял. Хорошо, спасибо. спасибо Итак, хочу к тебе пригласить да. такого человека, как Мараро Радион. А, а, Радион, а, спасибо. Все Держи. Твой сердце. -кап. Есть что сказать? Огонь. Ну, одно удовольствие посещение этого курса. Столько информации. Мне надо еще пару дней, чтобы она все... Это да. По полочкам разложить. Может быть, были на другие курсы. Я, для меня это первый курс такого рода. И... Ребят, надеюсь, надеюсь, все будет хорошо. Да, Родион, что хочу сказать ребятам. Я вам советую пересмотреть своим мыслям, они будут еще перестраиваться немного, вы будете пересмотреть ну, некоторые есть. вещи в своей жизни. Вот. И ну какие будут пересмотры, приходите, говорите, ну, чтобы нам было понятно, что что-то есть изменения. Хорошо? хорошо спасибо. Поздравляю! Спасибо. Держи. Так, итак, хочу к тебе пригласить Титулу Светлану. Светлана. Поздравляю, вы не первый сотрудник из вашей компании, который у нас участвует. Да. Молодцы, вот. Поздравляю. И если есть, есть что то сказать, ребята, пожалуйста. Да, в первую очередь вам огромное спасибо и команда действительно есть, приятный коллектив. Я работала в продажах, но сегодня очень много получила. Вот сегодня, вчера очень много информации, которую не знала. <связанная> все очень интересно, я в восторге. И вот даже Диана мне сегодня уже успела кое-что продать. То есть ну, знакомство. То молодец. Все хорошо, то есть спасибо вам большое. Поздравляю. Хорошо, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я хочу пригласить самого дорогого нашего студента. Нашего сотрудника. <связано> Само собой. Так, Широков Диана, пожалуйста. Я очень рада, никогда не была так, так счастлива и рада. Я очень рада, что я обучаюсь среди вас. Вы все разные, интересные, уникальные каждый по-своему. Я рада, что у меня такой тренер и директор. Я даже когда получала места, не была так, так счастлива. Молодец. Есть чувство энтузиазма? Ну ты крутая. Поздравляю. <связь> <связь> Спасибо. Спасибо. Мое напутствие вам. Я хочу вам пожелать, всем вам искренне пожелать быть всегда высоко. Чтобы вы всегда могли и радовались жизни. Чтобы все люди, которые находятся рядом с вами, а также ваши клиенты, которые тоже рядом с вами находятся, могли вам приносить радость и удовольствие. Что вы получали успехи от того, что вы делаете, и от того, что вы еще не сделали, но сделаете. Я хочу, чтобы вы в дальнейшем на следующем этапе обучения получили еще больше результатов от того, что будете много трудиться, добиваться успеха, делать отлично домашние задания и, как говорится, приносить доход, прибыль как себе, так и самой, самой компании. Теперь хочу пожелать вам хорошего вечера, хорошего настроения, радуйтесь, отдыхайте, веселитесь, и чтобы я вас слышал только всегда хорошо. Вам хорошего вечера и, вам. и до свидания. Спасибо. Спасибо. Вам